Ну что, расслабляемся. Uh -huh. а, сейчас будет немножко дискомфортно. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот так. <laughs> вот он мой хороший. Что там? <laughs> а, ничего.